Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова с вами. Большую часть сентября я был в отпуске, запасся энергией и с новыми силами окунулся в работу. Каким образом сегодня вы это увидите? Сегодня прекрасная погода. Мы с вами в экотехнопарке, но не только из-за погоды. Дело в том, что нам подумалось, что мы давно уже не виделись с начальником управления подвижного состава закрытого акционерного общества струнной технологии Андреем Дмитриевичем Зайцевым Приезжаем он тут как тут Здрасте Андрей Дмитриевич Да, добрый день Михаил а, Расскажите, чем вы здесь сегодня занимаетесь? Сегодня здесь первый день испытаний юнибуса городского на суперлегкой путевой структуре А вот он кстати подъезжает Сейчас все вы увидите его чем была вызвана необходимость испытывать его э, на ней, потому что недавно мы видели уже Юнибайк испытали на полужесткой, на провисающей, потом на ферме, а теперь они с Unibus поменялись местами. Все наши трассы, все типы наших трасс, они универсальны для всего нашего подвижного состава и, можно сказать, взаимозаменяемыми. То есть сейчас просто настал черед и не буду попасть на суперлегкую трассу. Скажите, а какие именно параметры, показатели здесь отрабатываются? Как я понимаю, что-то, что невозможно было, наверное, проверить на э, других типах трассы? Э, отчасти да. То есть в отличие от э, фирменной трассы и полужесткой трассы, которая горизонтальна, Суперлегкая трасса имеет уже уклоны, как подъем, так и спуск. Поэтому тягово свойства проверяются уже в новых условиях. А также проверяют все остальные параметры, как то шум, плавность хода. И... А вот о том, что еще проверяется, впоследствии подробно рассказал генеральный конструктор Закрытого акционерного общества струнной технологии» Анатолий Эдуардович Юницкий. Он также ответил на наиболее часто встречающиеся в последнее время вопросы о головке рельса, о путевой структуре, а также поведал о том, каким образом SkyWay сможет заменить физзарядку. Причем речь идет не только о юнибайке. Дело в том, что у нас три типа путевой структуры, я уже это, об этом много раз говорил и снова повторю. У нас есть... Привисающая путевая структура, когда струны и головка рельса идут параллельно по головке рельса, я еще один должен сказать. Это э, э, легкая конструкция, полужосткий рельс, когда э, внутри рельсов пустотелого, которая пустота потом заполняется бетоном, канаты идут с провисом и держат путь. Путь, может быть, тоже с небольшим провисом, как мы сделали сейчас на легкой системе. И тоже я потом отдельно объясню, почему мы так сделали. Может быть, с противовыгибом. И а, а, третья путевая структура, когда жесткая ферма, а, в которой струны идут параллельно а, головке рельса и идут параллельно земле, но ну, идут ровно. Для чего это сделано? Чтобы вот на этой конструкции достигать скоростей 500 км в Там нужна очень высокая ровность. На а, прямой скоростях движения ровность пути не нужна, высокая. Она должна быть достаточной для комфортного движения. И а, а, поскольку мы а, все системы делаем в том числе для подвесного транспорта, поэтому весь наш подвижной состав сделан под ним стандартом подвесной. Поэтому он может ехать и как по провисающей путевой структуре, как вот по полужесткому рейсу, так и по жесткому рейсу по струнной ферме. Мы это просто демонстрируем, то, и другое, и третье. И на рынок мы будем ходить со всеми вариантами путевой структуры, потому что в одних случаях лучше, выгоднее вот этот вариант, других другой, от этих третий. Поэтому мы выходим на, на рынок как бы с веером предложений, и тогда вероятность того, что у нас закажут и купят, будет гораздо выше. Вот для чего мы это делаем. Вы заговорили о скорости. А, кстати, какую скорость показал Юнибус на провисающей путевой структуре? Здесь вчера порядка 100 км в час, сегодня скорость превысит 100 км в час. Большую скорость Юнибус не сможет развить, хотя он спротивирует на 150 км в час, потому что трасса очень короткая. На трассе 800 метров, ну... Нереально для тяжелой машины, вот для общественного транспорта, допустим, для трамвая или там поезда метро получить такую скорость. Это не автомобиль, который может там, имеет избыточную мощность и стартовать там быстро и за 2-3 секунды получить скорость той, которая сейчас. Общественный транспорт так не проектировался. Ну, потому что, да, не все, э -э -э, скажем так, пассажиры имеют э -э кондиции Они не спортсмена. Они не космонавты, гонщика. и мы возить будем не дрова, так. Вы, а обещали вы обещали что-то сказать насчет головки рельса? У нас нет рельса в традиционном понимании, как и нет головки в традиционном понимании. Потому что у нас совсем другое опирание. Да, у нас остальное колесо и остальное рельсо, но опирание другое. У железнодорожного колеса, даже не колеса, а колесной пары, это одна железяка, весом около и соединен на осью. Это одно колесо, на самом деле, колесная пара. Там конический, коническое опирание. А головка рельса имеет цилиндрическую поверхность. То есть конус опирается на цилиндр. И из-за этого много недостатков у дороги: Повышенные шумы, повышенные износы, удары гребнем, которые сносят потом головку рельса, и рейс долго не стоит. Да? Я устранил, как инженер, как изобретатель, эти недостатки дороги, И у нас цилиндрическое колесо опирается на плоскую головку рельса. На плоскость. Поэтому у нас головка рельса, на самом деле, это поверхность, на которой пирается колесо и по которому катится колесо. Это поверхность, которая плоская, то что колесо — цилиндр. И этой плоской поверхностью может быть стенка трубы, стенка швеллера. Это можно сделать как отдельный элемент. Да ради бога, это все равно все будет головка рельса. И поэтому мы сейчас, как и вот до этого отрабатывали технологию применения корпуса рейса в качестве струны, и тоже вот вопли были в интернете, там наши троллей, которые любят по любому поводу возмущаться, что как-то так там нет струн, да корпус натянут, это и есть тоже струна, который был с провисом, и что? Этот провис был допустим, чтобы получать скорость 68 км час. Потому что мы даже провели специальное исследование, это давно я сделал, движение колеса по неровной поверхности. Не просто колеса, стального колеса, а колеса, имеющие подвеску, имеющие демпфер, имеющие нагрузку на колесо. И вот какое движение будет комфортным, вот что надо. Ведь мы на самом деле продавать бы он, и мы создаем не рельсы, не шпалы, не струны, не колеса и так далее, можно продолжать. А транспортную услугу, чтобы перевозить с точки А в точку Б пассажиров и грузы. А транспортная услуга имеет другие понятия, чем железо. Там есть понятие себестоимости перевозок, там есть понятие комфорта перевозок. Там есть понятие плавности хода. Там есть плав... понятие, допустим, экологичность, числе, шумность, да, услуги и так далее. Там, видите, нет технических терминов. И если будут все параметры вот хорошими, вот как услуга транспортная, то эту услугу у нас будут покупать. Значит, будут строить дороги, по которым будут съездить пассажиры и грузы. Так, так вот, здесь... Показано для разных пролетов разработаны построенные графики от пролетов 100 миллиметров, это значит неровности на 100 миллиметрах, до пролетов в километр, так? И для синусидальной поверхности, которая является наша путевая структура. Она будет такой, а синусидальная может быть равна нулю, если она идеально ровна, и может быть в другую сторону, если противовыгибе она выпукла, да? Так вот, если взять пролет 40 метров на а, вот легкой системе, да, и а, сейчас я открою 40 метров пролет, вот график для 40 метров, так, и здесь данные кривые для плавности хода 2,5 долбью. Это когда ощущение, что ты сидишь на диване и смотришь телевизор. Такие, вот. То есть колебания не ощутимы практически. Да? На железнодороге 3,5 долги. И здесь даны кривые для разных скоростей движения, в том числе 125 метров в секунду, 450 метров в час. И даны допустимые неровности, чтобы была комфортность пути ну, движения. И э, э, ход подвески, так называемый, статический ход подвески, это ход подвески под полной нагрузкой. От 10 миллиметров до 1000 миллиметров. И неровности здесь от 10 миллиметра до 1000 миллиметров, то есть до метра. Если мы возьмем кривую, как я сказал, 60 км в час, так это здесь, вот, вот эта линия, то при ходе подвески, как у нас там сейчас 30 миллиметров, статистический подвески, это примерно как и в трамвая, то допустима неровность пути 150 миллиметров. То есть 15 сантиметров. 15 сантиметров. Это будет комфортное движение. Зачем делать идеальный ровный путь, вкладывать миллионы лишних долларов, если ничего не изменяется с точки зрения комфорта. Более того, когда идет вот такая э, волнистое ну, волнист движение, да? На самом деле это лучше для человека. Объясняю почему. Если будет человек сидеть дива, годами на диване, он долго не проживет. Это же понятно. Но если он будет ходить годами, ходить, он будет жить долго. Почему? Потому что когда человек идет, при шаге туловище и голова опускаются. Это вот и есть колебания. Причем опускаются на 50-60 миллиметров. Тут важна еще частота. С какой частотой? Это 1-2 Гер, герца. Это оптимальная частота. При других частотах, больших, человек плохо себя чувствует. Допустим, 3, 5, 7, 10. То есть 1-2 кг вот, в секунду, правильно? Да. Расшифровывая. Так это как раз, вот, <свят> где наши вот, пролеты. При скорости 20 метров в секунду, это 72 км в час, это примерно такие частоты будут. Да? То есть у пассажира будет вот, ощущение, что он не едет, а идет это лучше, чем он будет сидеть неподвижно. То есть это не только дешевле, потому что не надо сильно натягивать струну, не надо проводить его выгибы, делать и так далее, да? А еще полезно для здоровья пассажира. Ему спортом меньше надо заниматься, и по утрам меньше бегать или там ходить. Он проехал и... фактически, взял ну, сделал зарядку. Вот в чем дело. Вы, наверное, уже заждались. Предлагаю увидеть те самые испытания 14-местного юнибуса на самой легкой, гибкой путевой структуре. And now show time! Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект. Вы же убедились, что ничего красивее струнного транспорта Юницкого среди прочих транспортных систем нет, а красота, по мнению Достоевского, спасет мир. Строй SkyWay, спасай планету!